Мальчики и девочки, приветствую вас на канале Dive Украина Фильм. Я Павел Богдан и сегодня 19 ноября 2019 года. Мы отправляемся в Албанию. Старт нашего путешествия происходит в самом крупном киевском дайв-центре. Это дайв-центр Dive Дайв Dive Point. Посмотрите, сколько здесь есть интересных вещей. Каждый для себя найдет здесь что-то очень интересное. Если вы хотите научиться дайвингу, тоже рекомендую, приходите, вас обучат профессиональные инструктора. Начиная от любительского дайвина, заканчивая техническим дайвингом. Есть все оборудование, возможности. Добро пожаловать! А теперь вернемся к цели нашей поездки. Цель нашей поездки это город Саранда. Город Саранда находится в Албании, недалеко от границы с Грецией. Поэтому, чтобы туда попасть, мы проедем в Молдавию. Румынию, Болгарию, Грецию. Из Греции заедем в город Саранда. Албания ⁇ это вообще самая крайняя точка Европы, э находящаяся на э Адриатическом ионическом море. Я думаю, что будет интересно, по мере возможности я буду делать коротенькие ролики, которые буду выкладывать на канале. Чтобы быть в курсе, подписывайтесь на канал, внизу кнопочка подписаться и колокольчик, вам будут приходить уведомления и вы будете в курсе нашего путешествия. Я буду монтировать коротенькие ролики по мере возможности и размещать их на канале. Надеюсь, это будет очень интересная поездка и обязательно по окончанию поездки я смонтирую фильм который вы тоже увидите на канале «Дайв Украина Фильм». Оставайтесь с нами, с нами будет интересно. И самое главное, я желаю вам море любви и океан позитива. До новых встреч!